Всем привет, меня зовут Тимур, а это Слава. Это сейчас 12 октября, и мы сейчас едем отдавать 300 рублей Лили, эта девушка, ее так зовут за то, что она выиграла в конкурсе на место, получи деньги. Так, Привет ну мы да. приедем через минут... через минут 20. Через минут 20 приедем и позвоним еще раз, ладно? Давай. Вот <рит> меня. Все, прибыли. Давай. Лобай двигает. Лобай, двигай, серьезно? Да, так написано звонок из момента. Здравствуйте. Да, вот мы приехали к Лили, встретились с ним подъезда, чтобы отдать ей 300 рублей за то, что она. Участвовала в конкурсе, найди место, получи деньги и выиграла 300 рублей. Да и шоколадку за, за участвовала в конкурсе. Вот они эти 300 рублей, которые она выиграла. Держи. Спасибо. И еще у нас есть для тебя подарок – шоколадка. Да, да, да, да.